Сегодня 31 января 2021 года Решил прогуляться Раньше всегда, я живя в Риге, слышал Ах, неожиданно, пришла зима Здесь, в Англии, какой раз уже за тысячи лет Неожиданно приходит наводнение Раз в год точно оно бывает Так река разлилась Все залито. Хотя, с другой стороны, это и вся почва становится немножко мокрой и на все лето сохраняется. Может быть, с одной стороны это и хорошо. Вот. Река. Вот река. Тренд. Река Тренд. О, как залило домик. Но это еще не сильно. Бывает и сильнее. Гу... Лебеди-гуси. Гуси-лебеди. Сейчас мы их хлебом покормим. Про хлеб здесь отдельная история. Вот английский хлеб. Квадратный. Не знаю, мне кажется, преступление перед человечеством Технологии изготовления его 30 минут Любого этого хлеба Я не знаю, как можно изготовить от начала до конца за 30 минут хлеб Просто не знаю Кстати, вообще-то их нельзя кормить хлебом Ну, чем-то кормить-то надо вот кормежка ай за, за руку схватил я за пальцы ребята отрывают отрывают просто с пальцами с пальцами отрывают ну кто тут еще? О. Ладно. Ну, кусачки. знаете вам, не делитесь. Эй! Ну что, положим последний тут. Ладно, все, пойдем. Ну вот, так река разлилась вся. Сейчас с моста посмотреть. Все залило. Все залило. Ну, попробуем где-нибудь погулять. такая прогулочка сегодня в сапогах вообще-то интересная история про сапоги они в англии изначально назывались веллингтон Бутс, то есть ботинки веллингтона это он придумал в общем-то резиновые сапоги сейчас в англии локдаун еще хотя прививки уже начали делать вот ирине в пятницу сделали прививку Уже первую этот Что там Не помню какая Вообще мне не сказали И На следующий день была Вчера температура Вот Ну а сегодня вроде все нормально Но это первая прививка была а вообще как я понял Англичане стырили У ЕС Кучу вакцины Теперь делают прививки его очень много ну посмотрим что дальше будет Ой, как глубоко уже он мусорник под водой интересно пройду я в своих сапогах Не такие уж у меня небольшие но посмотрим да хочу сказать что локдаун и что интересно здесь про рыбалку на рыбалку тоже запрещено ходить потому что в отличие от нас они ходят на рыбалку по-другому То есть мы ходим на рыбалку Один, ну, максимум два человека Любим посидеть в тишине В одиночестве А здесь, если едут на рыбалку То целой группы, 10-20 человек устраивают соревнования Кто больше кильки поймает этой. Вот. Ну, а потом, как правило, они шли в бар В паб этот Но пабы сейчас закрыты Слушай, ну река, пипец Просто пипец я просто под водой стою, все Ну вот Так что рыбалку сейчас пока нельзя ловить Мне, чувствую, назад придется идти Посмотрим, что будет дальше Конкретно, слушай, глубоко Надо, наверное, обходить все-таки Да Не пройдем мы, наверное, там, хотя не знаю Попробуем Сейчас понял Что у меня где-то сапоги пропакают Они уже лет 7 У меня А я их как-то так Не использовал хорошо И чувствую вода в сапогах Но надо будет Идти до дома побыстрее А то и так еще заболеть можно на ну, елке баталки. сносят как, сносят офигенно. Надо выкидывать сапоги, покупать новые, новые надо покупать. Ой. Да, речка разлилась хорошо. Вот церковь. В на Но это еще не сильное наводнение. Бывает и побольше. Вот мерный столб. Линейка. Тоже город начинается.